Добрый день, уважаемые друзья. Насколько мне известно, вот сейчас министр рассказал завтра конференция, и достаточно представительно, около 800 человек собирается, да, С, практически со всех регионов страны, от Владивостока до, до Москвы, до Калининграда. До Калининграда. Ну, это правильно. И это, конечно, свидетельствует об осознании корпоративных интересов и попытки, как бы их осмыслить, сформулировать общие позиции, в том числе и, заво... и прежде всего, во взаимоотношениях государством. И я искренне желаю успехов в вашей работе завтра. Многие годы СМИ, э... Э... индустрия СМИ была связана главным органом с политикой и борьбой интересов. Но, собственно говоря, в этом ничего удивительного нет. Э... Я бы сказал, что и это общее место во всех странах, у нас к сожалению была определенная особенность, которая на мой взгляд заключалась в том, что СМИ не были самостоятельным бизнесом, не были доходным бизнесом в полном смысле этого слова, а использовались главным образом, как инструмент борьбы для обеспечения политических преимуществ в конкурентной борьбе. В конкурентной борьбе совсем в других, гораздо более доходных секторах экономики. И я абсолютно убежден, что вы со мной согласны. Не знаю, что вы будете говорить вслух, но на самом деле это правда, так оно и было. Сегодня в развитии информационного бизнеса начинается качественно новый этап. Хотелось бы думать, что начинается качественно новый этап. Во всяком случае, это видно в том числе из тематики вопросов, которые... Как мне рассказал Михаил Юрьевич, будут подниматься завтра на конференции. Речь о превращении индустрии СМИ в современную рыночную отрасль национальной экономики. Отрасль, которая обладает не только собственным потенциалом роста, но и способна стимулировать развитие передовых технологий производств в других сферах. Конечно, без экономической самостоятельности СМИ, я об этом много раз уже говорил публично, невозможно реализовать конституционное право граждан на получение достоверной информации. Я думаю, что немногим коллегам, в том числе присутствующим здесь, удавалось за последние годы сделать свою работу действительно прибыльной и самодостаточной и независимой, за редким исключением. Между тем, развитие бизнеса здесь сталкивается с, тем же системными, с теми же системными проблемами, что и в других отраслях. Деловую активность тормозят неадекватность нормативной базы административные барьеры и отсталость технологий. Хотел бы обсудить с вами те направления работы, где над действий и позицией государства во многом зависит становление цивилизационного, цивилизованного извините, медиабизнеса. Прежде всего, это создание четкой законодательной базы. Сегодня многие положения закона о СМИ, других отраслевых актов, вступают в противоречие с нормами гражданского, трудового, административного права. Законодательная непоследовательность препятствует привлечению добросовестно-стратегических инвесторов в этот сектор экономики. Кроме того, это один из поводов для внутрикорпоративных конфликтов, которые проходят скрытно или выплескиваются даже на, на слушателей и зрителей. Но это, во всяком случае, питательная почва для произвола чиновников, это точно. Часто поднимается вопрос о законодательных нормах, действующих для иностранного капитала на отечественном медиарынке. Я думаю, что эта тема обсуждается наверняка и у вас в цехе, и с удовольствием бы и ваше мнение послушал сегодня на эту тему. Вы знаете, во многих странах существуют определенные ограничения на деятельность иностранного капитала в отдельных секторах. В отдельных секторах которые наиболее чувствительны, влияют так, на общенациональную аудиторию и, безусловно, относятся к информационной политике государства. Однако эта тема такая тонкая, она не должна препятствовать осуществлению вот этой позиции, не должна препятствовать развитию самого бизнеса. С удовольствием, повторяю, выслушал бы ваше мнение по этому вопросу. Полагаю, нам необходимо разобраться со сложившимися диспропорциями в налоговом и таможенном режимах. Уверен, что здесь будет много вопросов. Бытовавшая практика выборочного предоставления льгот привела к деградации целых сегментов индустрии СМИ. Сегодня наши издатели размещают заказы за рубежом на сотни миллионов долларов в год. А отечественная полиграфическая база лишается рыночных источников для развития и технического перевооружения. Серьезная задача развитие технологической инфраструктуры, фактически создание условий для свободного использования участниками рынка средств передачи, тиражирования, распространения информации. Конечно, многие вопросы здесь связаны с общей неразвитостью средств связи и почтовых служб, систем теле и радиокоммуникаций. Эти проблемы Приводят к монополизму, диспропорции цен и в целом снижают качество и разнообразие информационных услуг. Любопытно было бы и на эту тему с вами более подробно поговорить. Многие вещи в этой сфере получены нами из прошлого, но достаточно активно развивается эта сфера. И давайте пообсуждаем, как, как вы видите. Приоритета развития в этой области. Положение на рекламном рынке. Прошло уже много лет, но он по-прежнему монополизирован и мало диверсифицирован. Участие региональных средств массовой информации на рекламном рынке явно непропорционально их месту и охвату аудитории, а также роли, роли местных региональных средств массовой информации в жизни страны. Сложившееся положение делает массовые местные СМИ крайне зависимыми от местных и федеральных дотаций или от каких-то корпоративных интересов, которые с бизнесом СМИ прямого отношения, к бизнесу СМИ прямого отношения не имеют. Доходы от рекламы – это важнейший источник экономического благополучия СМИ. Мы хорошо знаем об этом. И доступ на этот рынок должен быть максимально прозрачен и избавлен от административных барьеров. В этой сфере следует наводить, конечно, порядок, задавать четкие и разумные законодательные правила. Это тема для совместной работы законодателей, антимонопольных органов, Минпечати и профессиональных организаций медиасообществ. Я знаю, что серьезное внимание отечественный медиабизнес уделяет работе на международных рынках. Прежде всего, хочу это отметить, и это официальная позиция нашей страны. Нам прежде всего, конечно, с учетом приоритетов нашей внешней политики, интересны информационные рынки стран бывшего СССР. Полагаю, что в этом вопросе нужна тесная совместная работа государства и бизнеса. Это не только экономический, как я уже сказал, вопрос, но и вопрос информационной политики России и наших отношений с отечественными за рубежом. Вот в, мало, в ближнем зарубежье. В заключение несколько слов о механизмах самоорганизации отрасли. Насколько мне известно, и этот вопрос уже будет завтра затрагиваться. Именно на уровне отраслевых ассоциаций могут и должны вырабатываться принципы профессиональной этики. К сожалению, до сих пор здесь мы наблюдаем определенный дефицит. Но я стараюсь на это вообще не реагировать, чтобы не вызывать, не вызывать ненужных эмоций. Я очень рассчитываю на то, что вот корпоративное объединение, прежде всего в области СМИ, сами выработают определенный кодекс чести и поведения. Рассчитываю, что и сегодняшняя встреча, да и конференция завтра в целом, в этом смысле может быть хорошим стартом. Я благодарю вас за внимание.